В этом видео я хочу коротко рассказать, что же такое тренинг директивные знакомства. У него две основные задачи. Первое это научить вас ознакомиться в любых ситуациях за исключением клуба. То есть это улицы, торговые центры, метро, общественный транспорт другой, кафешки, бары и так далее. Все, что не касается клубов. И второе это научить вас проводить не просто... Кое-как свидание, да, вот именно первое свидание настолько интересное, чтобы девочка хотела прийти на второе, девочка сама проявляла инициативу для того, чтобы прийти на следующее свидание. На мой взгляд, это круто. В общем-то, и вся структура этого тренинга посвящена тому, чтобы вы не просто научились знакомиться, но и научились проводить свиданки. Именно поэтому, если ты читал отчеты на сайте, отзывы на этой страничке смотрел, ты видел, что минимум парни у нас делают по 7 свиданий. Потому что мне не интересно научить вас брать телефоны, это, сука, слишком легко. Мне интересно, чтобы вы научились настолько круто знакомиться, что девочки сразу уводили, ну, что вы, точнее, сразу уводили девушек на свидание. По мне это круче. Плюс я понимаю, я сам проходил когда-то тренинги по знакомству, я понимаю, что то, что ты научишь взять телефоны, еще никак не гарантирует э, то, что ты будешь вызванивать девочек и так далее. Мне нафиг не нужны от вас телефоны. я хочу, чтобы вы научились так заинтересовывать девочек, чтобы они прям Забыв про все свои планы, зачем они сюда пришли, они брали и уходили на свидание с вами. У нас, помимо этого, есть 12 техник, которые рассказываю, что нужно делать на первом свидании, потому что если, вот реально, парни, если вы не умеете проводить первые свидания, то нахер вам нужны эти телефоны, они ничем не заканчиваются. Именно поэтому в тренинге, я целенаправленно в тренинге по знакомству вложил целый блок, у нас целый день идет теоретический на тему первых свиданий. Ну, потому что без этого, я считаю, знакомства не могут быть полноценными. Ты не вызвонишь девушку, не знаешь о чем с ней говорить, ну ее нафиг, или она придет, вы как тупо проведете, нахер тебе эти телефоны, в следующий раз идти в поля, подумаешь, бля, ну и что, все равно это ничем не заканчивается. Это моя логика. Возможно, кто-то ее не примет, возможно, кто-то считает, что достаточно научить взять телефоны, но пару лет назад я проводил эксперимент, э -э, я собрал группу как раз со своей рассылки желающих, и за 20 минут научил парни брать телефоны. 20 минут у нас была теория и где-то час или полтора, я не помню, практика. И почти все у нас собрали сколько там, 5 что ли номеров? От пяти до семи номеров. Большого ума учить брать телефоны не надо. Понятно, да, что из них вызовется скорее всего не так много, но я не хочу вас учить брать телефоны, которые левые. Вот девочка, которой ты научился уводить на свидание, и провел, естественно, классное свидание. Это практически гарантированный вариант того, что у вас с, ними, с ней дальше что-то закрутится. Опять же, если не накосячить на повторках и так далее. Но я думаю, у большинства из вас проблемы с повторными свиданиями, соблазнениями, ну, не такие явные, как со знакомствами. Поэтому у меня тренинг разделен. Отдельно директивные знакомства, отдельно директивные соблазнения. И сейчас выходит новый тренинг «Директивные свидания», где продвинутая версия техник того, что я на директивном соблазнении и куча-куча-куча новых... Э, ну, короче, это для тех, кто хочет прям не реально прокачать свои навыки то есть на совершенно другой уровень даже на другой уровень по сравнению с директивным соблазнением как у нас будет проходить тренинг директивные знакомства в первый день в субботу с 11 часов мы начинаем с вами теорию теоретическую часть по тому как знакомиться с девушками по различные варианты как останавливать девочку, какие первые фразы говорить как генерировать структуру я вам дам структуру и вы сможете сами научиться генерировать Речь, речь, при помощи которой вы можете не просто общаться с девочкой, а общаться так, чтобы ей было интересно продолжить с тобой, естественно, на свидании. В первый день, да, у нас в где-то до 4-5, до дальше мы идем в поля, и извините, мне тут от вас, от каждого нужно будет по одной бессочке, по одной быстром свидании. Это правило нашего тренинга, мы вас не отпустим, пока вы не сделаете одно свидание. Кому-то может это не понравится, кому-то может это понравится, но это факт. А второй день мы разбираем практически полностью, опять же, с 11 до 17, что нужно делать на первых свиданках. То есть, какие различные техники, какие различные принципы, как себя вести, на что обращать внимание, с кем имеет смысл дальше общаться, с кем не имеет смысл дальше общаться. Короче, очень подробно рассказываем про первые свидания. Дальше практика. Опять же, практика мне нужно будет от вас уже одну-две БС-очки за воскресенье. И дальше у нас 5 дней, где мы, там я и три, другие тренера саппорта, начиная с 20.00 до 21.30, следим за вами в полях. То есть, контролируем что да как, смотрим на ваши БС-очки, подсказываем, есть, что, телефончик, в телефоне там, вот. WhatsApp, СМСки и так далее Что нужно делать, если ты жестко косячишь Вот, с 20.00 до 21.30 Я крайне рекомендую Чтобы ты приходил чуточку раньше уходил чуточку позже, тогда результаты будут другие Минимум в день мне нужно от вас Одна БСК, то есть чтобы Итоговым числом у вас было 7 свиданий но, есть одно но. В среду у нас особенный день, где мы не делаем свидания. Этот день заточен под ваш, под для вас, для ваших мозгов, для того, чтобы вы смогли понять, что девочек соблазнять вообще намного проще, чем могли представить. Так что, парней ложное убеждение на тему того, что девочки как-то сложно относятся к сексу, к соблазнению, что это как-то прям нереально все сложно. У нас будет список из четырех заданий, где вы поймете, как же, сука, на самом деле все это просто. И где-то с четверга вы поймете, насколько же офигенно можно заниматься пикапом, когда от него реально кайфуешь, когда первый день это самый сложный, да, там много отказов, негативов, пока учитесь, моторика и так далее. Начиная с четверга ты понимаешь, как, сука, все легко. Это прикольно пережить, если вы не читали отчеты наших парней на сайте, они каждый день отписываются, что как происходит, зайдите, посмотрите, почитайте, потому что, ну... Парни приходят также же, сначала хрена не понимают, как это так, с ней свидание, какого хрена. Тьф. Первая свиданка, ой, нифига, я могучий. Вторая свиданка, блин, я могучий. Потом, очередная свиданка, пару свиданок провел и так далее. Основная у меня задача этого тренинга не количество свиданий. Понятно, количество это чисто маркетинговый ход, поскольку для парней это кажется сложным. У вас по-любому будут эти с ней свиданок, и 10 свиданок, парни там и по 20 проводили. Мне это как бы не очень важно. Для меня основная задача этого тренинга, чтобы вы прокачали свои яйца. То есть, чтобы ты вышел из тренинга вот мужиком, как мужиком, чтобы девочки видели, да, насколько ты охеренный. Вот убрать всю эту нуждаемость, насколько вот от тебя чувствуется вот мужская сила, мужской стержень. Именно тогда конверсии, реакции девочек, они будут совершенно другие, нежели в первый день. Они будут останавливаться, общаться с тобой. Даже если они заняты, даже если они с парнями, с мужьями, они будут извиняться, прости, пожалуйста, но я замужем и так далее, и уходить. Это прикольно, когда ты приходишь в поля и понимаешь, что у тебя все коммуникации, реально практически все коммуникации проходят либо очень приятно, либо очень мягко, без всякого негатива. Девочки с удовольствием с тобой общаются, оставляют номера, идут на свиданки, на быстрые свиданки, приезжают на следующие свиданки. Вот это вот тот пикап, который я хочу, чтобы вы научились. Не пикап, негатив, поля, отказывают, отказывают, отказывают, год отказывают, два отказа. когда уже будут соглашаться. А именно... Ну, за неделю это достаточно большой срок, как ни крути. Ну, у меня все-таки один из самых сложных тренингов, я признаю. Но при этом ты знаешь, какие результаты. Основная задача моя как тренера, чтобы вы на этом тренинге прокачали свои яйца. Чтобы вы выходили в поля с удовольствием. Чтобы вы понимали, что вы не негатив идете ловить, а идете ловить позитив. Я понимаю, для кого-то, возможно, это сложно, если ты два года пытался, бился об стену, не мог найти другой выход. Но, блин. Это простая наука. Да, конечно, с самого начала первый денечек он будет несколько адский. Да, конечно, этих 5 деньков я от вас отставать не буду, и тренера не будут, от вас не отстанут, пока вы не сделаете, не доведете себя до нужного офигенного результата. Да, кому-то это может показаться сложным, но в конце концов у тебя не будет возможности не сделать. Мы тебя, сука, не отпустим, понимаешь? Может быть, поэтому некоторые парни меня ненавидят после тренинга, может быть, поэтому некоторые парни считают, что я просто какой-то гений. Не знаю, не имеет значения, я считаю, если ты пришел ко мне, доверил мне свою, так сказать, жизнь, ну или чай жизни, то будь любезен, повъебывай. А мы для этого будем делать очень многое. Если ты согласен с такой манерой тренинга, что сначала нужно будет постараться, и потом, ближе к концу, уже будет намного проще, будет легко и интересно, и вот само желание выходить в поля, то да, записывайся по ссылочке, внизу есть кнопочка принять участие в тренинге, оставляй заявку, с тобой свяжусь либо я, либо кто-то из наших менеджеров, и добро пожаловать на ближайший поток тренинга «Директивные знакомства». На этом все, парни, буду рад видеть, всем пока!